Еще раз, какой, какой, какой закон еще раз? В смысле, какой закон? Ну, значит, по какому закону что? вы останавливаете их? 714 знак, я же вам еще раз 714 знак... Э... Да, транспортный контроль. Угу. А эвакуируйте по какому закону сейчас? 27.1, 27.14. И из какого кодекса? У нас один кодекс. ва, ва, ваш. ва, ва ваш. Что значит ваш? В Что наш? Угу, угу. также Так же и ваш. Угу. А срок какой? Что срок какой? Ну, у нас вы срок эвакуировать, она же не может стоять все время там. Она будет стоять, пока идет административное расследование. Угу. А кто будет э, это расследование проводить? Вы, да? Я. Лично вы, да? Да. Лично я, да. А, а как вас зовут, простите? Николай Сергеевич. Николай Сергеевич. Угу. А, хорошо. До скорых встреч, Нет, Николай я... Сергеевич. А что нужно, чтобы не эвакуировали-то вообще? Но ну, есть какие-то варианты? А что нужно привести потом вам, чтобы мы ее забрать завтра, например? А... Ну, когда забрать? Завтра? Да. Завтра вы не получите забрать, потому что я вам завтра только определение отправлю. Потом будут и требования. Буду отправлять по а, вот город Москва, Щукинская улица, 88А-2. В районе, наверное. Mm -hmm. Вот в том mm -hmm. адресе, да, вот на тот адрес... Придут вам документы. Как придут документы, вы соберете обязанность в трехдневный срок отправить в них обратно. Если они приходят в трехдневный срок к вам, то, соответственно, мы можем приезжать. Да? Или мы можем сразу с документы к вам прийти? Нет. Они приходят ко мне. Я, соответственно, провожу административное расследование, выясняю все причины, после этого заварился на протокол, вы ко мне приезжаете, он составляет протокол постановление. после этого получаете транспортную связь. Угу. А где... А, а лично вам можно будет документы привезти? Ну, хотите привезти, почему нет, ничего, какая разница. Угу. Я понял. Так, и еще вопрос. <кх> так, машину вы эвакуируете, 5 дней, 3 дня вы отправили. Ну, в принципе... Две недели где-то придется подождать, да? Ну, плюс-минус. Смотри, как документы привезете. Мы привезем, как вы составите протокол, пришлите нам, мы вам сразу же все mm -hmm. Ну, вопросов нет. <свят> все, я ответил на ваш вопрос. Да. А отказ, после чего выносится? Сколько дней наш? Сколько дней надо ждать? На... На Что выносится? отказа не будет этим сразу отказ а сколько будет машина стоять максимально долго два месяца как у маги не зачем мы не нет после того как как мы вас вызовем составим вам протокол я составлю постановление я сразу сниму арест по нас а кто платит за эвакуацию и за парковку никто я понял, а еще вопрос Вы только по Яндексу этим занимаетесь? А, нет, хорошо Вот самозанятый, если водитель был бы Как бы вы накладывали на самозанятого вот это все? Ну, в ну вот смотрите, сейчас вы накладываете на парк, который был в Яндекс-таксометре. Ну, вы вот в агрегаторе. Это, в агрегаторе, да. У вас, у вас агрегатор составляет договор фруктования. Я понял, я, я понял Но... смотрите, вот водитель самозанятый, у него нет таксопарка, и он не подключен. Водитель самозанятый не имеет права осуществлять предпринимательскую деятельность а в таксомоторной деятельности. Ну так э, тут же лицензии, лицензии нету на них, поэтому это же не так самоторных деньги получается, или как? Ну, при чем здесь это? Я же, я имею ввиду, в Яндексе его не зарегистрируют. Нет, Если почему? Они это делают, значит, они нарушают законы. Ну, Яндекс это делает, то есть в Яндексе очень много ну, работает самых самозанятых ребят. Просто ну, мне понять, ну как дальше вообще действовать? У, просто... да. у вас все нормально, единственное, что вам нужно путевки возить с собой и сделать азбук. Угу. Чего? А сам занятый просто в принципе ездить не может, правильно? Что извините, я ну, про... Ну, сам про... занятый не сможет работать в Яндексе, правильно? Ну, я не знаю, как они это делают, но а, как самозанятый занят... сам дом торты печет. Как угу. понимаю, я в этом случае. А тут люди, вообще-то пассажиров везет, у него ответственность. А если машина угу. на физлицо оформлена? Физлицо, тогда будет работать без лицензии. Mm -hmm. То есть, если машина оформлена была бы не на ОО а на физлицо, то вы бы тогда сейчас его отсюда. Ваш вальбу водитель предпринимательскую деятельность. Mm -hmm. Получал прибыль. Да, и вы бы на него за это выписали штраф, правильно? Абсолютно верно. Так же забрали машину. И также бы забрали машину и что бы ему надо было предоставить? На да, что, в смысле? Там уже суд разбирался. А, уже суд, я понял. Да. Там да уже не немного. Ну ладно, все, всего доброго. Ага, всего доброго, до свидания. Такая серьезная толпа, блин. А вот приехал эвакуатор. О, ну все. Прекрасно. Кто-то еще из наших подтягивается. Хочется сидеть. Погрелся. водителей э, бизнес-класса, в котором мы э, с приложением Яндекс .Го. То есть называется приложение Яндекс .Го. Потом говорят, ты занимаешься неправильной деятельностью. У нас есть э, договор формирования, который нам предоставили в электронном виде Яндекс да, в котором мы осуществляем пассажирские перевозки. Это, да? Да, то кого составляют пользуются колись и закон. То что закон они э, написали в одном э, русле для такси, а мы не такси, мы просто осуществляем перевозки. Для... Так мы не можем оспорить, они нас просто, конечно, не дают работать и говорят, что мы виноваты в том, что мы такси. Хорошо. Э, здесь надо будет сделать какую-то разборку. Э, тех действий, которые производят ä, сотрудники транспортной полиции вот они имеют право вот вы правильно, представьте власти у вас есть все полномочия вот, э, какие полномочия у этих э, сотрудников которые нас хорошо. они те, которые вы избили вы хотите в состоянии мы берем документы мы сотрудники государственных служб, которые Имеет доверенность откуда вы право эвакуировать автомобиль почему что-то написать мы можем написать если они утверждают что мы мимо занимаемся Мужчина, как ему сказал, хочет деньги. Мужчина не видели, мужчина, да. сказал, он, он, хочет писать. Он, он, не хочет. Ладно, будет все нормально. И и и он хочет писать, Он, он, он не хочет писать. Но нам надо разобраться. <связь> <связь> <связь> Да, да. Плохо слышно, говори громче. Я говорю три машины. Не слышно тебя? Я говорю, сейчас, сейчас, сейчас я в машину иду, подожди. Так, говори Да, вот машин Полиция слишком много Три машины, учитывая Депса Депса подъехали или нет еще? Да, подъехали, ну, подъехали. Веселуха будет не это хорошо все кого-нибудь там привлекут за это на месте. Сейчас же народ будет подтягиваться, попросит разойтись. Эвакуатор уже приехал, да? Да, да. Печалько. Просто самое печальное в том, что штраф повесит на водителя, который арендовал эту машину. Так они отдельно пишут на организации. так понял. Отдельно на водителя. Ну, водитель получит как физлицо. Вот. Организация повесит... Ну, тут, соответственно, тут Яндекс Коршеринг повесит, наверное, на водителя это все. Это все Яндекс. Кто-то на, на Майбах еще приехал. Солидные люди приехали. Такие же таксисты, как и мы все, какая разница, солидные не солидные. Да понятно, что такие же таксисты. Неважно. Коля, а что я пропустил? Что я пропустил, Коля? Что там произошло сейчас? Что ты пропустил? Там сейчас, ну, во-первых, вчера. Но про сбор-то я понял, про, про сбор-то я понял, что сейчас именно, что там, Харшелин сейчас остановили? Но там машину, <смех> да которая под такси бизнес-класса была арендована, mm -hmm. ее эвакуируют, там должны будут взять водителя контакта, ребята, копию протокола попросить, чтобы отправили, ну и, соответственно, посмотрим, что и как, Илюха, я думаю, поможет. Составим обращение. А, а, а, а что, они а специально кошелинговую машину подставили или что? Нет, нет, это случайно получилось. То есть, дело... Вчера только поговорили, нужно подставить в Яндекс. Ну вот сейчас, я говорю, это дело раскрутим. Я хочу отправить запросы в профильные ведомства. И все-таки эту ситуацию как-то разрулить, потому что здесь без участия чиновников, бизнеса и водителей, я думаю, ну, решить эту ситуацию не получится, потому что у каждого своя правда, каждый пытается тянуть в свою сторону, и хочется все-таки... Здесь понимаешь, здесь а, самый главный вопрос, а какая цель этого всего мероприятия? Здесь? Я тебе могу сказать, какая цель со стороны транспорта. -хранспорта -хранспорта -хранспорта. Ну, статистику собрать, елки-палки. — Подожди, не... а, если это не, а если это не статистика? — Ты прекрасно знаешь, почему это статистика. Ты же слышал информацию, что за там, два или три года в Министерстве транспорта Московской области сменилось. Слушай, это, я, я, я, это, я это все понимаю, статистика. Но ну, а если Департамент... <coughs> не, не. Деп... Это... Да, какой шире? Ты понимаешь, что вот Диптранс у нас рейды устраивает. Для чего? — для того, в принципе, чтобы потом в прессе показать вот эту статистику для отчетности, да, мы работаем, да, у нас все замечательно, мы такие прекрасные, но по факту э, ситуация не в ту и ни в иную сторону никак не разрешается. Статистику показали, на конференции показали, что вот столько-то задержано, столько-то мы плохих водителей выявили с нарушениями, и все как бы остается воскресенье. А я тебе что могу сейчас предоставить это? Я сейчас экзамен по бизнесу будет. Онлайн трансляция. Я все это записываю, идет в там. Неизвестно, на полгода. Ну, вот там парни сделали, сейчас как-то. Я говорю, запись идет всего этого хозяйства. Я записываю. Давайте, снимаем. Какой Представитель какой-то пришел. Представитель чего? Не знаю. Пока. Попробуй узнать, что, что за представитель чей. А так чей это представитель? Ну да. машину да. поставить можно? Ага, просто с бейджиками, я думаю. не а, просто водитель обычный. машину поставить или Понятно. Ну вот народу так подсобралось, слушают, смотрят, наблюдают. Что, сейчас эвакуируют? Андрей, попробуй найти, то есть, чтобы показали протоколы и так далее. Потому что водителя наверняка уже что-то выдали. Не, ничего еще не выдали, не сидят, пишут там. Долго и дать будут писать еще. Ну там минут тридцать-сорок, да, занимает оформление. Тридцать они 30, уже да. блинуют. Сколько вот я как приехал, они все сидят, пишут. Ребята, сегодня сегодня все происходит? Да, сегодня сейчас это онлайн в шарике на парковке возле я хоть в каршеринге посижу, который... <смех> Есть у тебя ручка? Поставь <смех> свой номер в телефон. Или, Колян, записывай. Коля. Да, сейчас, погоди. <смех> погоди, подай, погоди, я запишу. Погоди. Вот у нас, пострадавший на каршеринге. <смех> Ёлки-палки. <смех> слушаю номер. Давай, говори. 314 85 42 926 314 85 42 Как зовут? Воробьев Сергей Васильевич. Угу. Сейчас потом попозже я сниму, то что протоколы будут. Все записал. Выше, чтобы нагнелся. А чё они кого собираются? Кого собираются? Еще кто? Сейчас еще кого-то будет тормозить. Не знаю. Блин, сейчас это все, бля, хомов, ладно. Сейчас еще будет кого-то тормозить, короче. Интересно, чем это все закончится? Чекай, брат, чекай. <смех> Вон, <да>. нет? <смех> тормози, стой, да? <смех> <смех> ну, пошли, пошли попробуем тормозной. Надо весь заказ анал отключать на данный момент и все. Не знаю, успею или не успею, я за поворот приду водителя. Правда, потом грибу блин, за выход на проезжую часть можно грибсти. Блять, голод, наверное, едет. А нету. Кого-то другого. На улице сколько? 10 градусов, 11 сейчас. Некуда другую тачку вообще. Вообще левого краду, Не бизнес не тормознули. Интересно, а что за пассажир? По драйверу, что ли, кто-то взял? Ну, вполне может быть. Это Кио, что ли? <звы> Девушка была за рулем, Ой, точнее, пассажиркой. Киа четыре, четыре, три женщина, ну, Но. блондинка, прям это, как Ну вот это понятно, это нелегал. С ним-то все понятно. Ну да. Еще... Он работает, что иметь. Ну, нет, женщины... да. Да. За переход. Да. Не положено на месте. Не положено на месте, прошла. Почему не оформляют? 12, как там? 12, 29 статья. У тебя там что там, комплект одежды? Да, О, да. У меня экзамен завлю через 15 минут. Да Я в Яндексе. Да. А, а что они Не Нелегал? А, типа мы работаем, типа, мы не побежим. Мне кажется, сейчас Яндекс тоже должен экзамен сдавать. Да, на что? Повстрище на поехал. то, что мы правильно работали. С <смех> бухам, <смех> <смех> <смех> <смех>, конечно. Да, ну что, восстановление тарифа. А? Восстановление тарифа. Заблокировали. До а <смех> да, хрен надо это че? А? Да. Возможно. Да. Ну сейчас, короче, буду пересдавать, и спрошу. <смех> У тебя сейчас, а, сейчас, сейчас будут носочки покажите. Да, блять. да. я уже это, проходился. Носочки, Не знаю, я проходил, там два вопроса ответил, нахуй, Еще меня включили обратно. Я четыре года не работал, я в личку уходил. Пришел, записался, они там, типа, что вы будете делать, если там закурить захотел бы. Такие два вопроса, и все, нафиг. Понимаешь, обходил? Я смотрю, думаю, у тебя соль, да? Так теплее. Нет, батареи не пересували надо. Действительно, типа, не бегал? Да, да, да. Ну, нахуй, а в видишь, там с этим, блин. И магишник, и веешник, и вот, ладно, зажали. Андрей. Ау, попал. Видео, брат, кончилось батарейка. Дальше. Орек Сила. взяли, что ли? Да-да-да. Этот-то не взяли. Не знаю, ну что он работает. Но ну, у него пассадная пассажирка была. Пассадная, ух, ⁇ ё-моё, блин. Вообще красота. Тебе нравится, да? Я да, я Я знаю, что в Вообще красоты Поехали, да. да. где паспорт колодер-коптер? День летает? А все снимать? это нормально. Да, <смех> <смех> ну, ехать, собрать, они не думают, я да. так они не клиенты. Они сотрудники. Конечно, конечно. <смех> <смех> То есть подсадчиков используют. Вообще красота. <смех> Блин. Что ты думаешь, кому-то делать нехер? Едешь в Шереметьеву, глядишь, будет сейчас писать заявление? А если ты слышали, на айфонах говорят, что это такое. Если в э, пенал ставишь, он об этом не переключается. Не слышать, же... Ну вот я сегодня пробовал, у меня не включается на наличку. Не включается. Нет. Не обязал, только я не могу на наличку включать. В проверял. <связываю> не понял. А, -а, -а ты включаешь программу? Не <связываю> <связываю> знал. Мужик, вообще не понимает, первый канал, второй канал, пресса такая, что происходит? Нет тут я потом попробую с прессой пообщаться, интересно, где будет этот факт. Так, ребят, все, я переключаюсь, будет экзамен. Так что давайте, пока без меня. Илья Николаевич, ты здесь? Полный привет, полный порядок. Да здесь, ты понимаешь, просто лебедчик и рак да? Водители работали-работали, их тут начали дрюкать за то, что вот просто вот ну вот, надо это сделать но никто не хочет разбираться в сути и помогать разрешению этой проблемы и ситуации. Главное просто вот собрать данные, статистику и прочее. Но вот это вот бесит больше всего. Решать вопрос никто не хочет. Да. Нормально. Вот это, вот, я говорю, больше всего раздражает. На полном серьезе. Соответственно, надо как-то вот простимулировать всю эту ситуацию и... Помочь, вот может оказаться очень довольно таки интересным, серьезным прецедентом на будущее для такси. И еще тут же такой же вопрос. Мне кажется, на Яндекс просто кто-то наступает, вот и все. Ну, с Вилли, с Гетом такого же не было, по Вилли, по Гету же не вызывали. Алена, вот я тебе и ну, я соглашусь, что, вероятно, да, есть какая-то ситуация, потому что Яндекс крупный. На вилле на Гет сложнее, потому что вот тот же Вилли с наличкой, по-моему, не работает, насколько я знаю. Там как-то все угу. попроще. Не знала, да. вот. И от этого как бы всю пляж. Хотя мне вот тут Михаил там в чате сказал, что можно также вызвать и по вилле бесплатно, чтобы вот ничего не платить. Uh, и также проверять. Ну, видимо, они еще пока вот тут не, раз, не разобрались и не дошли до этого. Так же, как и по Гету. Ну, всему, я думаю, свое время. То есть, ребята, я думаю, там не глупые, дойдут. То есть, в -то да, сфере, да. Подождите, по, по Вилли у них бесплатного нет вообще, в принципе. Потому что, ну, я, например, работаю, да, даже если я приезжаю на заказ, просто приезжаю, и клиент отменяет мне все равно компенсация падает, минималка. Ребят, Всем, ребят, можно я влезу, по, да. по Вилле вопросов будет к водителю намного меньше, чем к водителю по Яндексу. Все. Так ну, да, да, Потому что Вилли сами контролируют. Все правильно, да. Можно я влезу в вашу дискуссию и вам объясню, почему на данный момент нет давления на Вилли и почему есть давление на Яндекс. Потому что компания Вилли прежде всего позиционирует себя как служба заказа личных водителей. Именно служба заказа фактически водителей, исполняющих перевозку пассажиров и багажа по заказу. Компания же Яндекс изначально позиционирует себя как служба заказа автомобилей такси. И это проще. К этому просто проще доказать. Компания сама признает о том, что она служба заказа автомобиля такси. Как бы это первое основное. У кого отняли автомобиль, изъяли автомобиль, скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас пытался вызвать на место прокуратуру? Я думаю, Сомневаюсь, что, что они приедут. здесь вот нету тех, у кого вот вызвали. У меня есть телефон водителя, у которого сейчас каршеринговую вот ешку утаскивают. Каршеринговая ешка – это проблема Яндекса. Яндекса. И проблема владельца машины, который дал эту машину Яндексу. Ну, попробуем найти контакты от водителя, у кого тащили. Я, я думаю, в не пробуют. В Яндексе есть юристы, пусть они сами с этим и разбираются. Водителю... А интересно, что? как аренда будет на этот кошелинг, если его забрали, и Яндекс что скажет? Сказал, там смотрел. Папа, это аренда? Он позвонил, ему сказали, что... Ну, что я там я такой... помню, там аренда не то что почасовая, а там на короткий период времени, если это мы говорим про драйв. На три дня было взято в драйве. Вот, соответственно, ему. Вы, правильно, водитель может потребовать у компании Яндекс э, фактически возврата. денег Как это делает пассажир? При, например, э, отказе от поездки. Компания Яндекс возвращает пассажиру деньги, если он жалуется, правда? То же самое может сделать водитель. Я вот... вина водителя, конкретно водителя, подожди, Коль, вина водителя в проблемах МАДИ и Яндекса как бы водитель третья сторона, он тупо сидел за рулем, согласны? Да. Но uh -huh. ему сказал Яндекс также, что вот у меня даже в записи там это все в начале есть, что что штраф с него Почему? там как-то снимут. Что еще раз штраф? Штраф какой-то с него там снимет Яндекс. Было так. Сказано. Яндекс снимет? Да, какой-то штраф будет с водителя. Все равно. Ну, это судебные разбирательства. Это можем подавать да. на компанию Яндекс в суд. На каком основании Яндекс снимет штраф? Посмотрим. На том основании, что Яндекс не предоставил требуемые документы МАДИ. Я говорю, посмотрим, что будет. Я говорю, контакт подходит да есть? Потому ну, что -то, что -то, что То, что будет, давайте решать проблемы по мере их поступления. Изначально те, кто индивидуальные предприниматели, на своих машинах, я имею в виду бизнес-классах, а, заявление у вас одно. Я перевозка пассажиров по заказу. Значит, а, как я вижу, если остановили а, и на месте, вместе с сотрудниками полиции и ГИБДД. Первое, узнайте телефон. То есть вы определяете, где вы находитесь. Если вы на территории аэропорта, значит прокуратура транспортная. А, если вы на территории Московской области, в принципе, прокуратура Московской области. Обязательно звонок и заявление ваше о превышении должностных полномочий представителям государственной власти. Это обязательно. В полицию надо идти и писать заявление о превышении должностных полномочий представителям государственной власти. Отличие э, автомобиля-такси от автомобиля по заказу четко прописаны э, в правилах перевозки, по-моему, и в уставе автомобильного транспорта. Автомобиль-такси обладает. Шашкой обладает цветографической схемой, обладает разрешением на перевозке. именно легковым такси. Все остальное это не автомобиль такси. Как бы так. Ну, то есть в, в данном случае ты четко подтвердил, обозначил, что бизнес класс не является автомобильным такси, а просто Нет. машина. Нет, фигурка, по Вопрос не в бизнес-классе. То есть я объясняю, я сейчас снимаю со своей машины камре. А, оклейку, угу. оставляю одно брендирование, снимаю шашку и снимаю э, шашки по бокам, и фактически я не автомобиль такси. Возвращаю им разрешение на перевозку, аннулирую его, понимаешь, да? И на этом автомобиль такси перестает существовать в виде и камеры но он не перестает существовать в виде перевозки пассажиров по заказу. Согласен, да, все верно. Потому что перевозка пассажиров по заказу нигде не регламентирована, как должен выглядеть автомобиль. Согласны? Ну, это да. Но здесь, опять же, всплывают требования там, МОЗГОП и прочие все прелести жизни. Подождите. То, что я нарушаю требования а, по ну, регламентируемые перевозке пассажиров по заказу, это одно. Но изымает у меня автомобиль как автомобиль такси, и пытаются доказать, как автомобиль такси, тогда это уже необоснованная, незаконная мера принуждения. Сейчас я вспомню, как это у них формулировка называется. Мера обеспечения по делу об административном правонарушении. Это основное. Помимо этого, закупку, кто может, ну, надо выяснять, кто проводил закупку и кто ее оформляет. Ну, вот здесь вот пишет там, 8 отдел Минтранса Московской области в данном случае. А закупку, именно кто сидел закупкой, то есть это было должностное лицо? Был? Ну, я думаю, все равно проведут как частник. Вот вопрос при исполнении, не при исполнении, но это очень Ой, сложно. Проблема показать. в том, я объясню, что закупка, контрольная закупка является оперативно-розыскным мероприятием. Вот, да. Закон об оперативно разыстной деятельности черным по белому четко прописывает, кто может проводить. Проводить могут только сотрудники полиции и оперативные службы. Соответственно, должен То есть быть... не каждый сотрудник полиции может, быть, может оформить закупку. Даже сотрудник ГИБДД фактически закупку оформить не может. Вон, смотри, тут... Только оперативные сотрудники и инспектора Отделов по борьбе с экономическими преступлениями, служба участковых уполномоченных угу. и уголовный розыск. Я говорю, смотри, вот тут Сергей написал: Восьмой отдел Минтранса Московской области при эвакуации вчера обвинил в совершении деятельности такси и мнимой сделки. Подставной пассажир, который на камеру ТВ, сказал, что он заказал через Яндекс Такси. Ну, он заказать может как угодно оформлял этот кто. Восьмой отдел Минтранса Московской области. Вы правильно. А может оформлять только сотрудник полиции, включенный в закон о декоративно ну, тут деятельности. Вопрос... А это уже называется превышение должностных полномочий. А... Люк, слушай, Я да, вот а Нужно просто посмотреть, может быть, есть... Правительство Московской области выпущены какие-то там подзаконные акты, которые дают им полномочия, переданные ну, то есть полиции Московской области, для совершения, вот так же, вот, как у нас, Мадишникам. Никаких полномочий, закон о чем? Ну, представь, если... Оформление именно. Формление. По Послушай, пожалуйста. Это просто, в принципе, нонсенс. Mm -hmm. Потому что... Есть, как сказать, в том числе и судебная практика, где сотрудников полиции в том числе привыкали, привлекали за превышение должностных полномочий, которые оформляли э, закупку. Угу. Понимаете? Да. А легче вот то, что есть документы, собрать все вот эти документы и просто сделать эти документы и не иметь проблем. Чем вот столько... Мы солим туда, да, там кто имеет. Нет, права, я согласен кто, не с тобой, права. что, конечно, безусловно, легче собрать документы, но ну, вопрос: ну, в, чем? в чем? Ну, представь, теперь все автомобили, по идее, бизнеса, должны переклеиться в желтый цвет, наклеить шашечки, Почему? поставить чашку на крышу и возить. Но ну, чтобы я... соответствовать такси. Машины-то изымают как такси. Почему, Почему как такси? Так что... Вызывали так же, как этот через приложение. Понятно, Выпустили. вызывали приложение, приложение. подсадили. Какие у меня все нормально. У, у, а, Московской области, у Министерства транспорта Московской области. Какие требования У меня вся документация, которую, в принципе, представлена перечнем Вилли, все туда угу. есть, все актуально, и проблем вообще никаких не, не было. Самое главное, правильно заполненный путевой лист. Да, это понятно. Путевой лист должен быть ну, при, любом, при любом виде э, перевозки пассажиров и багажа. Абсолютно. При любом. Ну все, в принципе, это я э, сама регатуре посоветовал, где, где это взять. И все. Просто насколько и я берите, понял, и, требование и, и, и и не контролирующего не органа к тому, что Но это автомобиль такси. Именно к этому претензия. к пакету твоему документов, а претензия к тому, что это автомобиль, такси. Соответственно, должны быть другие документы. Да? И самое главное, что должно быть, это разрешение на перевозку пассажиров и багажа. А вот чтобы получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа, то есть это должен быть ОСГО, путевой лист, договор, договор проахтования, договор с теми, от кого работают. То есть АТП ну если у вас имеются свои машины, водители, вот, значит у водителя должно быть с вами договор, как с ИП. Ну или Запомнил, у не имеется. Если частник, то договор должен быть, ну к примеру, я вот с лидером подключаюсь, значит договор должен быть от лидера то есть в таком духе вот, вот эти пять документов на данный момент которые я думаю дадут нам спокойно работать но опять же таки, это не сто процентов мое мнение что это не сто пакет документов если мы будем работать от Яндекс для Вилли для Агед думаю хватит для Яндекса если для них не договор фрахтования остальное остальное ничего не имело значения ну как мы знаем что еще ни один из водителей не предъявил полного пакета при таком торможении. Да? Когда остановили, он показал весь пакет документов. У нас нет практики такой. У нас есть практика, без документов машины забирают. Ладно. Поэтому на данный момент, чтобы нам выкручиться, у нас должен быть только такой пакет документов. А там уже дальше по мере нарастания проблем. Ну, просто, Алена, я думаю, что вы, конечно, правильно говорите, но вы не забывайте немаловажный факт. Мы с вами живем в России. Сейчас у них, если им сейчас сейчас по Саплюниру не надавать, то сейчас у них пройдет с Яндексом, поверьте, Get, Вилли и прочие будут не за горами. И тогда вашего пакет документов просто не хватит. О чем я и говорю, что я не и говорю о том, что это не стопроцентный пакет документов, который ну, на данный момент, на данный момент он может быть нас выручит, чтобы мы могли бы хотя бы какое-то определенное время работать спокойно. Ну, мы живем в России, ребят, давайте так, вы должны понимать, нас лишают налички. Вот и все. Нас всех цифруют и переводят на цифровое полностью. Сейчас у нас безналичный расчет. А потом, как в Китае проблема придет. Провинился, не так двери открыл, пошел к черту, минус 50 баллов. Не сможешь ни билеты на самолет купить, ни на поезд, ни зайти в культурный парк, пройтись, отдыхать. Ну, это мы живем в России, это я к этому говорю. Нас глобальная проблема ждет. Ну, это уж проверенное расстание, наверное, я не знаю. Ну, как бы дело к остании, наверное, движется. Ну, судя по всему, что происходит у нас в нашей России. но ну, я на своей земле, мне бояться нечего. Ну, с другой стороны, да. Надо что-то делать. А вот вопрос по поводу договора фруктования. Он же должен заключиться, быть заключен между водителем и пассажиром? А, совершенно верно. Но когда тебе там, покупает да. заказ, он автоматически, а, пассажир автоматически дает свое согласие, как бы подписывает своей электронной подписью. Но опять же таки, это кавычки, потому что на самом деле... Ну, да, должно и... Нет, в договоре фрактования должны быть все быть паспортные данные пассажира, имя, фамилия, отчество и так далее. Только когда один пассажир говорит, о чем, я, о чем я и говорю? О чем я и говорю? Что договор фрактования, мнимый он скрывает другую сделку. Это 170-й 170, да, закон ГК. Вот. Поэтому, о чем я и говорю, что он мнимый. То есть в идеале должен быть договор фруктования пассажира с агрегатором заключен, со всеми так потекающими обстоятельствами, а, договор... а также договор фруктования должен заключен между водителем и агрегатором. Соответственно, но вся ответственность сложится что... на агрегаторах. Услышь, Совершенно когда верно, пассажир, да. когда пассажир, у нас как обстоят, так-то верно ты ну, говоришь, знаю, но да. у нас дела обстоят так. Пассажир открывает машину, делает заказ, этим самым он дает согласие на обработку своих персональных данных, что является там, паспортные данные и так далее, и так далее. Сейчас уже а, это вообще понятно. не существует. Только, То есть, Только поним... этих паспортных данных-то нету? Там-то нету, там-то нету, я согласна. С 79-м пунктом правил перевозки пассажиров и багажа есть такая, как сказать, интересная фраза. Договор фрахтования заключается с водителем непосредственно, непосредственно, непосредственно без посредников. Значит, ксерок с собой возим пачку снежинки. Нет, нет, Ален, вы утрируете, это понятно, ваш сарказм понятен, но там в том числе а, называется в устной форме. Что значит в устной форме? Поедем а, с вами а. в Пиберево за 500. Окей, поехали. Мы заключили а, с вами договор в устной форме по согласию стороны Илья, о чем я и говорила. Что, а сказали, работа через агрегатора говорить. есть работа перевозка пассажиров по заказу, потому Ребят, что и у нас есть с вами посредник между пассажиром и водителем. Подтверждается и это не только в приложении, он и 30 денег. с нас. Да то, что он берет, это понятно. Это, кстати, не он берет, а мы даем. Это разные вещи. Ага, мы не соглашаемся, поэтому он и берет с нас. Нет, мы не соглашаемся, мы платим агрегатору, понимаете, и это пропитано, что мы оплачиваем услуги агрегатора, вам присылают счет фактуры, на которые показывают, мы оплачиваем услуги агрегатора, но при этом, при всем, агрегатор берет на себя функцию распоряжения нашими деньгами, в каком смысле? Так, Илья, мы у меня нарастающий вопрос. Раз вы читали хорошо устав, я тоже читала, ну читала два с половиной года назад, а, сразу прошу извинения, если просто немножко фраза будет перефразирована. Там написано, я уже писала в чате, фрактовщик, то есть мы перевозчик, а, сумму окончательно произносит за поездку, например, Яндекс 834 рубля назначил, а мы в конце считаем, мы проехали 32 минуты, Проехали 17 километров, и мы понимаем, что эта сумма не соответствует поездке за минусом 30%, процентов, за минусом не аренды, а за минус а, салфетки, малфетки, водичку и так далее. Угу. И мы говорим, с вас 1200, а пассажир говорит, стоп, вот здесь написано 834 рубля. Вот У -у -у -у. как эту проблему тогда решить? Мы же должны сумму назначать последнюю. Абсолютно. Потому что неиспользование компании агрегатором в случае именно с такси, таксометра – это, в принципе, есть нарушение закона. Так, еще, еще разочек. Повторим, ну, пожалуйста. Устав – это, конечно, федеральный закон, все здорово, но надо разграничивать. Да, как у нас президент однажды сказал, давайте так, котлеты отдельно, а мухи отдельно. случае перевозки пассажиров и багажа правила перевозки устанавливаются отдельные. Правильно? Легковые ну, да. такси Есть разграничение правил оказания услуги по перевозке. А там черным по белому написано. А, таксометр, если мы говорим про легковое такси, там есть таксометр и есть устный. Договор заключается непосредственно напрямую с водителем. Соответственно, использование чего? Таксометра. А если водитель объявил определенную сумму, пассажир на нее согласился, это уже фиксированная поездка, правильно? Но возвращаемся непосредственно. В службе как раз по заказу, перевозки пассажиров по заказу, договор заключается с посредником. Понимаете, о чем Ой, речь? Мы заключили с Яндексом договор, и Яндекс правильно. останавливает конечную сумму да. цену. Да, все верно. А Яндекс уже ставит пассажиру, говорит, вот за такую-то сумму. А вам, говорит, вот за такую-то сумму. А если Яндекс... Сейчас... поехали. Хорошо, мы заключили договор. Значит, у Яндекса тоже есть свои долговые обязательства перед нами, правильно? Да. Так же, как и у нас перед ним. Получается, это, в данном случае... Ситуации... когда вы устанавливали приложение и соглашались выполнять, нужно четко читать договор оферты. Да, я его не читала, поэтому особо не могу сказать, но Нет. понимаю, что там есть. По я устав читала. 100% пассажиров его тоже не читали. Ну, естественно. Вот смотрите, почему а, ну, я сторонник того, что в том числе и я, несмотря на то, что я выполняю заказы по, именно по легковому такси, фактически я сторонник того, что это все-таки э, выполнение поездок по заказу. Потому что Яндекс распоряжается моими деньгами. В случае, если это такси, как Яндекс заявляет, у нас транзитный счет, вы нам платите, а мы принимаем деньги у пассажира, то есть мы являемся агентом, тогда на каком основании Яндекс возвращает мои деньги пассажиру? Если у меня есть конфликт с пассажиром, и это тоже прописано в том числе, по-моему, в уставе, это мои гражданско-правовые отношения в суде, с пассажиром. Понимаете, да? Но Конечно, Яндекс но принимает решение через... вернуть здесь... пассажиру деньги. Или я здесь только через суд, а кто с Яндексом а, будет судить? И и я... А вот если я выполняю поездки по заказу, то Яндекс, в принципе, делает все правильно. Понимаете, у нас такая куча мало смешения, при котором государство просто не хочет ничего делать и не хочет это разграничивать. А тоже, вот, только адеквата, в этом. Это касаемо всех практически агрегаторов. Да. А они, они что? Они компания, которые признаны, призваны зарабатывать деньги каким а, в принципе, полузаконным способом, но если государство позволяет, они это и делают. Даже сейчас машину отняли. Вот я на 95% уверен, что сам водитель, но если в случае это ИП или арендик, Ой, или самозанятый, он заявление писать не поедет. Он будет решать проблему свою каким-то другим путем, но не путем закона, потому что страшно, к сожалению. Есть еще актуальные вопросы? Можно я задам вопросик маленький? А, как бы претензии к водителю, то, что нету договора фрахтования. Какое наказание за отсутствие договора фрахтования вообще у нас существует? Зачем да что там, тысяч рублей Четыре, 4, наверное. За отсутствие договора фрахтования нет такого наказания? Не, ну там, получается, если нет ничего, то что, нелегальное такси, там, тысяч, стоп, там, штраф за нелегальные но опять же, Петь, смотря кому они его будут выставлять? Водителю Не, как физическому. Мы, будет... мы, мы, мы рассмотрим, если водитель физик на своей машине. Если водитель физлицо на своей машине пять тысяч рублей будет штраф. Но опять же, они подведут тупо, они подведут тупо под куап Это нарушение правил перевозки пассажиров и багажа. Все такси. Ну, либо незаконное, да, незаконное такси. Понимаешь, и в этом случае, я о чем и говорю, надо доказывать, что и мы не такси. Но я уверен, что водитель а, тупо согласится, оплатит 5000 рублей, заберет машину и все продолжится. Ну, ну но... сейчас они соберут постановление, соберут статистику и а потом через месяц, через два заново просто возьмутся, так да вот нет, делают нет, и все. Конечно, а, и будет, сейчас, а, сейчас, а сейчас они поняли, что можно вызывать прямо вот подряд, не выбирая, ну, как бы машину, такси, такси, еще надо выбрать, да, найти там, ну, у кого ну, проблемы, да. да, там. А да, машину, а... Это, каждую вызывать и прям, прям подряд, подряд, подряд, подряд, подряд. Я и, там нет, там один вопрос. Есть разрешение на перевозку пассажиров в багажа? Нет, все, попал, понимаешь? Я об этом и говорю. То есть, если не дать им вовремя по соплям, а, все это продолжится и продолжится в более э, таком глубоком масштабе. В общем, ребят, смотри, это... появились давай, документы, давай. с бизона которого эвакуировали сегодня на картеринге в Шереметьево. Там в чате выложил, mm -hmm. сохранил. Я их сейчас в чат сюда скину. Смотрим, что тут так. «Мерседес Бенз», Звенигородская «ТРПР». Так, ладно, следующий. Так, протокол изъятия вещей и документов. Так, документ, собирающий личность водительского устроения, «Беларусь». Так, ладно, следующий. Да, он еще и «Беларусь». Так, протокол. Это неважно петь. Ну это понятно. 02, я как сказать там. Ребят, да-да, дайте я зачитаю. Сведения об обстоятельствах совершенного правонарушения. Пятого в часов 0 две минуты Московский область Химкинский район этот Московск так международное шоссе владение один в ходе осуществления совместных мероприятий ДПС т, т, т, т, т, т, по Химкинскому району направил непосредственно в процессе перевозки выявлено осуществление перевозок пассажира и багажа легковым такси водителем Воробьевым СВ. Вот, легковым, так, и... Транспортным средством марки Mercedes-Benz госномер такой-то с нарушением требований э, о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителем транспортного средства. Вы... Выражается в отсутствии у водителя средства, то есть, так, путевого листа с отметками э, предварительности осмотра, исполнение э, трудовых обязанностей, э, допущенным с подписью, указанием фамилии э, инициалов медработника, проводившего осмотр, э, что содержит состав административного правонарушения. Так, следующий документ смотрим. А все, можно дальше не смотреть. Но там еще протокол есть так так так так ну, понятно, а, что, значит, пошли да, нарушения требования проведения предрейсового контроля технического осмотра то есть то же самое это за отсутствие медика отдельный за отсутствие, отдельный за отсутствие механика. дальше следующий еще так разрешение то есть без отдельного разрешения ну, то есть разрешение на перевозку пишут лицензии но нету лицензии господи блин служители закона ладно Указано действие, нарушая требования ТТТ, постановление правительства российской, таксири... В общем, то, что без разрешения, так... Ну, угу. о чем Илья и говорит, они все приводят к перевозке до такси, да. ну, услуги такси. Сейчас Смотри, нет. Коля, сейчас, еще парень. раз внимательно читай протокол изъятия. Какая сейчас? статья КЛАПа указана понял, а, в качестве этого, блядь, да. орудия? Сейчас, ребят, последний протокол, <смех> дайте посмотрю. Угу. А, так, э, непосредственно в процессе легкового т -т -т -т -т, так, используется для оказания услуг по перевозке э, опознавательных... А, то есть отсутствие фонаря еще приписали. Вот, вот. фонарь, да. Ну Все правильно. они за каждое нарушение по легковому такси выписали протокол. Вот два протокола, это за отсутствие разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси из-за отсутствия циклографической из шашки. Я понял. Их Отлично. можно отбить. Легко, потому что доказать, что э, Илья это... Илья, Да, я так. протокол об изъятии сейчас вот прочитаю. Да. Так, протокол об изъятии вещей и документов транспортного средства. 5.02.21 Московская область, Химковский Хим... район. Время изъятия 11.02. Я У -у специалист ТО по Ратыка, МТДИ Московской области. И я, Кузнецов, возможно, Сергей Александрович или ну, С. .А., в соответствии со статьей двадцать семь: Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол об изъятии вещей и документов э, в скобочках транспортного средства. Урабьев Сергей Васильевич. Дата и месторождения ТТ, проживающий падрек, ТТ, документы, удостоверяющие личность водительского удостоверения, э, 6 А. 088-100, выдана Республика Беларусь, дата 6.01.2015. Так, Индивидуальный предприятие пропуск, т.т.т. В целях изъятия орудий и совершения, либо предметов административного правонарушения, документов, являющихся доказательством по делу об административном правонарушении от 5.02.21. ответственность за которую присмотрена частью 2 статьей 12.31.1 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Вот как бы и все. 12.31. О чем говорит? Не знаю, ты у нас юрист. Ну посмотри. У тебя же протокол на руках. А там ничего больше написано. Вот оно, все. листы. Нарушение права перевозки пассажиров, по-моему. Сейчас я Тут ну, как бы можно один маленький комментарий? Как а? бы, на, на, как бы, насколько я помню, а вот эти вот там 813 рублей, они не были уплачены водителю. Водитель не получил ни копейки. По факту он, он как бы не совершал коммерческую перевозку. То есть нет, как бы нет, нет факта оплаты за проезд. Да, есть факт оказания услуги. Оплата за проезд. Что уже другое есть ну как бы услуга как бы он услугу оказал бесплатно это не коммерческая услуга <с to the people> нет много неправильно он услугу оказывал на возможности получения денежных средств правильно то есть путем заключения договора фрахтования пусть даже устно а оплата услуги происходит в конце но это не говорит о том что водитель не оказал услугу Привлекается же он не за то, что он взял деньги и не выдал эффект. Mm -hmm. Понимаешь? А привлекается он за то, что yeah. он оказался в услугу без э, документации. Это немного другое. Да. Yeah. Ну, no, no, no, no, no, no, no. На покушение на сделку. Mm -hmm. Не То есть здесь роли от того, что он взял деньги или он не взял деньги, не сыграет. Грубо говоря, э, ну, может быть, жесткий пример, но такой. Тащат э, Герыч передавать. При передаче деньги ему не отдали, но факт передачи уже был. Понимаешь? Угу. И реализация наркотических средств будет в полном, в полном ходу. А то, что получил он деньги или не успел их получить, это другое. У нас только при взятке надо доказать факт получения денежных средств. Угу. Это немного другое. Ну, ну, то есть, получается... Как бы человек на дороге голосует, ты остановился, уже, как бы, как бы уже нарушил. уже нарушил. посадил его в машину, начал поездку, все, можно останавливать uh -huh. прямо через 100 метров. То есть начало оказания услуги уже есть. Uh -huh. Мы с тобой договорились. Вот это и есть устный договор фартования. Uh -huh. Мы с тобой мы едем uh -huh. в за 500. Все, дальше мне уже не важно, возьмешь ты деньги или не возьмешь. В руки uh -huh. я и... Ну, и, как бы, я... Пассажир подтверждает, подтверждает все, понимаешь? Конечно. Угу. Дело скажет, в этом, Нет, вопрос, это другой, закупку. Это уже другое. И это превышение должностных. То есть закупку проводить э, гражданские лица не имеют права. Там определенные в договоре об УРЭ, о, в законе об УРМ, оперативно-разы оперативно-разыстной деятельности там конкретно прописано, кто может проводить закупку. Так, как бы так. А, в протоколе же да. должно это указано быть. Да, Что не была не проведена не закупка? Не ну да. Сама акт не целый не должен не быть в материалах акта проведения закупки. <клышко> акта проведения закупки? Это это. Если это внутренний документ только, но водителю... А, Все документы, ты, которые... ты, ты Слушайте, нет, будет... Машину изымают, да, давайте все-таки вернемся к этой теме. Машину изымают именно за отсутствие путевого листа, путевой отметки. То есть они делают ровно то же самое, что они делают со всеми автомобилями, такси. Ну да. Ну, И машину ну, изымают да. под это. И изъять машину, они под это имеют право. Ситуация такова, Маши... водитель а, один, машина принадлежит другому, понимаете, да, путевой лист должен быть. Со всеми отметками. Нарушение – нарушение. Фактически нару водителя оставить в, в машине они не имеют права, потому что он незаконно находится за рулем автомобиля. Путевой лист не да, ну, ну, К тому же, если водитель на собственном автомобиле. Они применят силу и высадят автомобиль, ой, водитель. И что? Не, ну, ну то есть как бы, как бы, все, как бы все, все, все равно отнимут, ну, неважно как бы это твоя машина или нет. Нет, это как раз очень важно. Вот в моем случае я владелец своей машины, я индивидуально да. Даже да. если я еду без путевого листа, да. а, изъятие у меня автомобиля уже для, фактически по данному делу ничего не изменит. Это моя, моя собственность, понимаешь, да? Я yeah. понимаю, что я пишу там, да, я вот ехал без путевого листа, или да, я ехал э, не проходя медика и механика, но с путевым листом. При этом машина у меня изъят не будет. Mm -hmm. А вот э, если попытаются изъять, тогда я пойду в прокуратуру. Если я четко знаю, что мне там... А, грубо говоря, я, вот в моем конкретном случае я путевые листы получаю а, в таксомоторной компании. Мне да, mm -hmm. шоколад. У меня с ними договор на оказание мне этих услуг. Я точно знаю, что если у меня есть претензии к путевому листу, то эти претензии должны быть не ко мне, а к компании шоколад. Попытаются изъять mm -hmm. машину, я могу за себя сказать четко. Я первым делом иду в полицию, пишу заявление на превышение должностных полномочий, фактическую кражу моего автомобиля. Второе – в прокуратуру. Mm -hmm. Ровно тем же самым текстом. Mm -hmm. а, есть mm -hmm. факт, у нас в школе этот факт подтвержден. Когда у водителя, будучи индивидуального предпринимателя, машину изъяли, у него были проблемы с а, путевым листом ровно такие же. Когда я ему говорю, задаю вопрос «Ты готов?», я сейчас приеду, мы с тобой напишем заявление. И туда, и туда я с тобой везде съезжу. Ты готов? Он говорит, нет. Ну, потому что они докажут, что у меня левые путевые листы, у меня нет договора, и мне влупят а, 327-ю подделку документов. Потому что путевой лист является документом, разрешающим выход на линию. То есть это не просто фиктивная бумажка, которую да. мы с вами возим. Вот и все. Uh -huh тут, ну как бы, поэтому у нас говорят, что как бы, ну, как бы нету путевого и нету, как бы, и все это. И все, да. Проще сказать его нету, чем сказать его. То есть, нет, ну как бы он, как, бы, как бы у нас гаишники говорят, ну нет, нет путевого, штраф пятьсот рублей, как бы все это. Не, вот это вот эта ошибка, потому что большая, большая ошибка сейчас, потому что извини, пожалуйста, кто сейчас говорил, я просто не знаю, где Москве-то? Ну, как бы я-то в Питере, да. Но смотри, ну, смотри, у нас в Москве да ситуация, в Москве в Москве. Да, сразу же 500 рублей выписывает, информацию, уходит в МАДИ. МАДИ сразу выписывает за медика тридцатку, за механика 30 и все приходит на ту контору, Контор. на которой ну, это разрешение выписано. И у нас еще, да. в Москве, еще другая сейчас ситуация. Ну, я думаю, к вам это тоже когда-то поддает. При любой аварии такси, МАДИ запрашивают все документы. Даже если водитель такси не виноват. Да, Ну, короче. Понял. Как бы и, и, и. Да, как бы и, и не важно, как бы ты как бы был э, как бы, на линии, не был на линии, как бы, все равно, да. в да. да. машине, машине разрешение есть, все. То есть, по сути, да. сейчас ты какая-то мелочь, ну, проще разойтись. Как-то, по-любому, да. короче, любят нас тебе в Ну, короче, маразм, как бы маразм крепчая да. Да. Да, Илюха, а ты вот, как думаешь? Как думаешь, это просто статистику они собирают или они что-то хотят? Э... Нет, что Петя, хотят? Они, надо понимать, Мади в принципе как и Московской области Минтранса, да, там этот восьмой отдел у них. Это новая организация, у которых опыта работы в принципе нет. Такого большого, да, ну то есть мы же понимаем, что это не МВД, 300 лет, там 250. Ну, понятно, понятно. Бывшие, понятно. В, в большей степени бывшие сотрудники а, полиции, которые сейчас либо не mm есть. -hmm. И они по старой памяти, они работают, они нарабатывают практику. Я поэтому говорю, что если сейчас им не начать давать по соплям, именно, ну имеется в виду не впрямую прямую подходить и бить в нос, а законодательно, да, там, ну, а, прокуратура, не начать огрызаться, то дальше будет только хуже, потому что ну вот рассматривая весь там куап, изъятие объекта, да, возможно, если оно подтверждает что-то, вот в моем случае изъятие машины будет незаконно. Потому что оно фактически ничего не подтверждает. То, что это автомобиль, да, это автомобиль. Я на нем двигался, да, я двигался на нем, понимаешь? То есть вы же доказательства вещественные, а сам автомобиль ничего не доказывает. И доказать необоснованное применение будет, в принципе, в моем случае очень легко. Потому что у меня есть договор, у меня есть путевой, который э, приписан даже не ко мне. Как бы так. А в данном случае, что, изъяли они четко. Отбиться от двух, ну, можно. Отбиться от двух протоколов. Это именно за наличие отсутствия самого разрешения и за цветографическую схему. От этого отбиться можно. Остальные два в любом случае – это залет. Вот и все. Как бы так. Так, в общем, весело у нас все. Ну, чего весело? Весело-то весело. Я думаю, первично нужно ну, сейчас вот это вот все хозяйство проанализировать на правомерность забора, почему они так действуют? Yeah. Они правомерно изъяли машину, Коль. Я тебе еще раз объясняю, потому что физическое лицо, сидящее за рулем автомобиля, фактически никакого отношения к этому автомобилю не имеет. При этом у физического лица, сидящего за рулем автомобиля и эксплуатирующегося в коммерческих целях, отсутствует путевой лист. То есть я понял. Все фактически это проблема Яндекс Драйва, который не он в самом самом начале сказал, что это проблема Яндекс Драйва то, что он сказал, мы оштрафуем водителя, вот тут вопрос на каком основании и Яндекс с этим штрафом на водителя может поиметь кучу геморроя, это точно. Но если опять же доводить до конца, да, но у нас мы знаем, что мы знаем. Ну да. Так. Ребят, скажите, пожалуйста, Илья в чате есть? Это? Да, да, да, я есть там, Ален в чате, я просто не всегда смотрю, потому что я еще... Ну, бизнес-такси, да, то есть, если где-то вот такая какая-то, как юристу, а, могу обратиться, да, ну, в плане мало ли что, где то тормознут или... Николай еще -то. Николаевич. Да, можете. Ага, кому к Николаю обратиться, или да. сразу можно ли я к тебе? Нет, нет, через Николая Николаевича. У нас все-таки организация, но ну, мы пытаемся быть организацией. Ну хорошо, неважно, Хорошо. Значит, я Коля, а потом уже тогда мы с ним будем почитать, Да, чтобы да просто я работать, в большей там. степени я не сижу в чатах а, ни у -у -у. в одном, поэтому Понятно. там есть другие люди. Я там не сижу, мне там не интересно. Ничего угу. нового я там для себя не узнаю. Так, ладно, могу я всех поблагодарить? Мне нужно откланяться, вот нет возможности дальше угу. быть. что, Коля, можно я потом у тебя все узнаю? А, окей, хорошо, Алена, спасибо. Я всех благодарю, ребят, спасибо, что вы вышли на, ну, как бы на разговоры, хоть что-то мы немножко начинаем понимать. Хотя я не понимаю, все, всего доброго, до свидания, ребят. доброго. А, что, в принципе, я правильно сказал, что а, по, по уму должен быть, а, у, у, как бы у нас должен быть договор фрахтования как бы с, ди, с диспетчером, да, а, и, а, как бы, и где, где написан должен быть а, фрахтователь именно, как бы, диспетчер, да, а пассажир пол, – пользователь, как бы, сервиса. И, и, и, и, и тогда э, как бы, у, у проверяющего вопросов не будет. Ну, логично. Да. Тут немного надо, как правильно сказать, надо ставить себя в позицию, а зачем тогда Яндексу вообще -то? Да, а, а это Яндексу как бы невыгодно, потому что он сразу как бы по -по попадет на большие налоги. Куда ответственен? Он не то, что попадет на большие налоги, навряд ли, а он попадет под ответственность, да? Да, ну и сейчас под надо понимать, а... Яндекса фактически ответственности никакой. Он прокладка, он газета, а, которая нет, свела, а... да, на... одного. Вот. Сейчас как бы сейчас ответственность Яндекса, да, она доказана Верховным судом. Там, я не помню, какое 26-е постановление от 2016 -го года, вот, где, где ответственность как бы Яндекса доказана, да, что он несет перед пассажиром ну, все ответственность да, Сереж, да, все верно. Но у нас с вами, к сожалению, например, к моему, непрецедентное право. И каждый раз эту ответственность Яндекса надо доказывать. Да, а, ну по факту -по, -по, -по, по факту все дела по как бы, в сторону Яндекса, они как бы решаются именно по таким рельсам. Ну, возможно. Возможно. Итак, но в любом случае это каждый раз надо доказывать. Нельзя сослаться, а вот есть решение такого-то суда, и все на этом. И вот я герой. Нет, каждый раз надо доказывать. В этом случае как да, бы, да. Бы, изначально Яндекс сам себя, да, это о чем я в самом начале сказал, Яндекс сам себя загнал э, в эту ситуацию, при которой он до сих пор не может определиться, кто он служба заказа такси или все-таки служба э, предоставления машин по заказу. А, кто он, то, он агент или я, он, не он я... непосредственный <свят> э, фрахтователь, да, в нашем случае. Да, да, он сам ну, не а... может определиться и на этом, конечно, многие играют и дело можно я не говорю, что невозможно выиграть дело против Яндекса, возможно но да. при этом, при всем, каждый раз надо доказывать его ответственность а это для Яндекса все-таки лазейка и лазейка такая, которая в том числе то есть, надо понимать, так бы он проигрывал вообще все дела а так да. он умудряется что-то еще выигрывать а еще да. чаще происходит, что люди так, просто не... Что вы говорите? Мы Пошли. общаемся. А, как бы про про про просто при, при, при желании, конечно... А, блин, бы, микрофон скрещен, прошу, прошу Как бы можно было как бы, этот вопрос решить, да, но как бы, по сути <связывающие> как бы именно, да, как бы агрегаторы, они являются, я немножко как бы сторонними терминами, да, по отношению, к как бы клиенту, являются гигант подрядчиками, да, а, а как бы водители субподрядчики да. Ну, а то есть пассажир, проще говоря, выступает заказчиком, а водитель выступает, не водитель даже, а компания и переводчики да. выступают субподрядчиками, потому что водитель mm -hmm. в данном случае это просто тупо производитель, да, рабочий. Ну, да, то есть как бы есть пассажир-заказчик, да, он обращается ]correct. в агрегатор, он как бы генподрядчик, он все организовывает э э э и за все отвечает, да. Uh -huh. а как бы исполняет услуги как бы силами сторонних как бы лиц, треть третьих лиц, да? Yeah. Yeah. А, и, и как бы в, соответственно перед пассажиром несет ответственность только как, как бы агрегатор, да? Yeah. А как бы водитель, он как бы ну, в зависимости от условий как бы, сотрудничества, да? То есть, например, как бы в компании, например, как везет да, там как бы водители они независимые подрядчики, которые работают четко по тарифам да, по определенным как бы, правилам оказывают услуги да, и как бы у них нету никаких мотиваций и так далее да, контроля там ну, как бы минимальный контроль, а, как бы, а как бы, особенно в Яндексе, да, там как бы, есть система мотивации, всякие разные там приоритеты там, и так далее, а, как бы, брендинг, да. То есть это Мы... все говорит о трудовых отношениях. Да? Нет, нет, не совсем так. трудовых ну, отношений в я... компании Яндекс тут не говорит ровным счетом ничего. Это, ну, это говорит, это просто бы... надо понимать, да? Это плюшки, вот то же самое, что тебе дает магазин а, скидочную карту а, с накопительным бонусом, то есть, которую ты можешь потратить в этом же магазине. Только ну, что да, их, да. это о от трудовых угу. отношениях с компанией Яндекс не говорит вообще ничего. Надо понимать, это большое заблуждение. Отсутствие, вот на мой взгляд, отсутствие трудовых отношений вообще в целом пассажиров перевозках легко, легковыми автомобилями это неправильно, и этим пользуется компания Яндекс. Да. А как бы, смотрит, ну, то есть, вот, как бы, система бонусов, да, это, конечно, ну, это, это такая, да, то есть, смотря с какой стороны, как бы, это перевернуть, да, одно дело, когда покупает покупатель какой-то товар и услуги, да, и там есть какая-то система мотивации, да, другое дело, когда водитель выполняет для компании какую-то работу, да, у mm -hmm. него есть определенный KPI, да, mm -hmm. то есть он как бы, чем больше он там чего-то делает, тем чем лучше, тем больше ему там плюшек, да. Это mm -hmm. как бы, как бы чисто воды KPI. И потом водитель как бы, как бы по факту, да, он делает, выполняет поручение как бы работодателя, да. То есть ему сказали, приедь туда, как он бы то сделай то, там, и так далее. А потом ты узнаешь, сколько ты за это заработаешь, понимаешь? Не совсем так, не совсем так, вот смотри, у тебя арендная машина? Своя. Своя. Ты зарегистрировался в качестве ИП? Да. У тебя есть договор, а, и ты, соответственно, регистрировался как перевозчик, правильно? Правильно. Работодателем да. у тебя, как водителя, является твое ИП. А твое, на, послушай, а. а твое ИП уже на условиях Яндекса выполняет его заказы. То есть э, мы вернем с тобой к стройке. Да? Как есть заказчик, есть да, генподрядчик, да. есть э, субподрядчик, ну, то есть производитель. Производитель да, не да. является э, работником заказчика, согласен? Подожди, подожди. Но при этом при нарушении сроков строительства генподрядчик легко субподрядчику не платит определенную сумму, то есть лишает плюшек. Вернемся с тобой к продажам в магазинах по а, бонусным картам. Клиент ходит, покупает постоянно четко, у него скидка 15%. Плюшка, плюшка. Клиент перестал ходить и не пришел за полгода, там ни разу а пришел через полгода, и скидка его стала из 15% в 10%. Это получается наказание. Ну, Понимаешь? Отлично, да. Это, да, да как бы это... Правильно. Но ты вот к разговору о том, что не может быть а, водитель, а, вот разговоры о трудоустройстве с Яндексом, это разговоры в никуда, ни о чем, абсолютно. Да я думаю, уже все. Наверное, у нас уже как бы кульминация зашла. Все, мы все, что могли обсудили. теперь надо подумать, как что сделать. Все, есть вопросы еще? <къем> да я, думаю, я, я отвечу с удовольствием. Я в этой теме вообще начал очень сильно разбираться. Я думаю, мы такие вещи сейчас будем организовывать, потому что мне вот, э, данное мероприятие понравилось. Вот. По, по сотрудникам, я... ну, кто слышит, по изъятию машин. По сотрудникам. Готовы идти до конца. Пишите заявление. Надо помочь написать заявление, но только должны быть люди, готовы идти до конца. Понятно. Готовы дать по соплендеру магии и ментрансу. Я думаю, Здесь не готовы, тогда не надо сотрясать воздух. Зум есть интересная фишка. К сожалению, цена вопроса там 150 долларов. Есть возможность транслировать это все в YouTube. Вот. При базовом аккаунте, к сожалению, это невозможно. Мы придем к этой возможности попозже. Вот. И такие вот вещи, мероприятия, потому что как бы, они проводятся, и я думаю, это общественности было бы интересно очень. А те, кто на своих машинах, те, кто ИП, неважно на какой системе налогообложения, на самозанятом, патенте, упрощенке, не поленитесь, заключите договора на прохождение медиков и механиков. Живите спокойно. В Для... этом Люди не просто не хотят, ну, то есть они боятся все это заключать, делать. А что боятся? Чего боятся-то получать заключение договора и прохождение медика и механиков? Что здесь боятся? Ну, какие-то расходы, там, боятся, что их там кто-то ну, как-то. Вот, а вот сейчас 60 минимум штук это не расходы. Давайте посчитаем. Мой договор стоит 2000 рублей в месяц. На эти 60 тысяч я два года буду получать эти путевые листы законные, за которые все проблемы и все вопросы к этой компании, которая со мной заключила договор. Ну да, логично. Логично все это. Посчитайте, сколько. И то даже не два года, а фактически три. Угу. Да? 60 на два разделите. 30 месяцев. Так, -с. ладно, я это думаю... Только единожды. Илюха, я думаю, тогда пока на сегодня закругляемся. В общем, надо все обмозговать, еще потом поговорить. Да, так, так. Что и как. Чего. С этим просто надо что-то делать, как-то <как> приводить. Ну, все, всем удачи. Надеюсь, хоть немного я вас просветил. Ну, я все, думаю, всего так, хорошего. Все, всем спасибо, кто принимал участие.